Детская книжка издательства Азбукварик. Мы встречаем Новый год. Книжка из серии ⁇ Книжка в книжке ⁇ Новый год, новый год. Что он детям принесет? Конечно, елку, сладости, подарки. А что еще? Открывай эту книжку, нажимай на кнопочки, читай стихи, слушай. Подбирай картинки. Медведь, как на горке, снег, снег и под горкой снег.